здравствуйте дорогие друзья сейчас вы перед собой видите самого настоящего жена ненавистника это я. Несмотря на то, что я не испытываю никакой ненависти к женщинам, не встаю так с утра и не думаю, как бы мне начать поненавидеть женщин с какой ноги мне встать. Несмотря на то, что таких ужасных чувств у меня в глубине души нет, меня очень часто называют именно так: жена-ненавистник. За что? Да, за то, что я просто позволяю себе критиковать женщин и их действия. Да, по признаку пола. Да, я как-то отличаю женщин от мужчин и вижу, что они как-то немножко по-другому устроены. Им это очень сильно не нравится, и больше всего меня, конечно же, ненавидят феминистки. Начинающие психологи и мамины психологини, которые прочитали пару книг о взаимоотношениях мужчин и женщин, и стали думать, что теперь знают все, строят гипотезы о том, что все проблемы, видимо, у человека идут из детства, и как-то так получилось, что-то в его жизни такое произошло, ужасное, да, что он стал таким вот жены ненавистником. И вы знаете, я с ними согласен. Все проблемы идут из детства. Нет, меня мама славки не роняла, надо мной не издевались, не били как чекотило, но в моей жизни случались другие интересные моменты, о которых я вам сейчас расскажу, наверное, для того, чтобы вы никогда не стали жены ненавистником или наоборот стали. Выбирайте сами. Честно, мне кажется, я собрал настоящее бинго для того, чтобы стать женой ненавистником. Да, у меня была такая мама, которая очень много от меня требовала. Да, у меня была такая бабушка, которая очень часто на меня орала. Да, я вырос в неполной семье, хотя не совсем в бабье яме. Дедушка у меня был и одно время появлялся даже отчим. Но вот с родным отцом меня познакомили только в 5 лет. Он меня очень любил, и я тогда маленький не понимал что же такое случилось у мамы с папой что они разбежались развелись как же так произошло мне казалось дураку шестилетнему пятилетнему что ура наконец-то мама с папой нашли друг друга может быть у нас будет нормальная полноценная семья но нет как оно все там было я понял намного позже Моя мать, хоть и собрала 8 из 10 пунктов, определяющих ее как мать нелюбящую, все-таки она меня сумела воспитать, вырастить и выкормить. Поэтому к ней практически нет претензий. Претензии именно к тем, кто в ее голову когда-то вложил идеи так называемого равноправия. Когда она была взята замуж, и начала замужем через какое-то время качать права. Некоторым женщинам, в том числе и матери, уже в 70-е года идеи вот этого якобы равноправия очень пришлись по вкусу. Я даже не знаю почему, но вот они как-то... Очень хорошо легли на их психику и заставили этих женщин терроризировать своих мужей в буквальном смысле. Моя мать терроризировала моего отца, каждый день указывая ему на то, сколько он посуды должен перемыть, сколько она здесь помыла полов, как она поправила шторы и еще что-то там по бытовухе. Обострение такого равноправия обычно происходит сразу после рождения ребенка, как только женщина уходит в декрет. Муж ведь с утра уходит на работу, она не знает, чем он там занимается, как он там устает, ей кажется, как будто он там прохлаждается и отдыхает. А она весь день занимается ужасными домашними заботами и очень сильно от этого устает. Конечно, женщинам тяжело, и казалось бы, Должны в этот момент помочь предки-родственники. Моя мама на тот момент жила в семье моего отца. И там были у отца тоже мама с папой. То есть мои бабушка и дедушка, о которых я даже не знаю, потому что мама с папой развелись, когда мне было год или полтора. И вот эти дедушка и бабушка, конечно же, пытались всячески облегчить ужасные страдания моей мамы по поводу вот этого домашнего хозяйства. Но, видимо, что-то пошло не так. Видимо, не только равноправие заставило развестись мою мать моим отцом. Видимо, еще сыграла роль, знаете, вот это вот обостренное чувство какого-то личного эгоизма. Чтобы тебе не указывали старшие, опытные, мудрые люди, как тебе надо себя вести и что тебе делать. Поэтому последние месяцы жизни вот этой семьи, моих мамы с папой, они жили отдельно в однокомнатной квартире. Но, но приехала в тот момент помогать моей маме с хозяйством, моя бабушка уже по маминой линии, ну вроде приехала и приехала, в гости подумал, мой отец нормально, пускай теща поживет, любящая а теща это всегда прекрасно, ну вот она неделю не уезжает, вторую не уезжает. И уже месяц тусит, а там квартира однокомнатная, да, вот все в вчетвером, наверное, мы спали в одной комнате, и отец матери начинает задавать такие вопросы, слушай, ну как бы это, меру-то надо знать, она что тут жить собирается как бы ну, интимную жизнь нам надо как-то налаживать, эту, а ну, как при постороннем человеке в однокомнатной квартире еще и ребенок спит, где мы и что мы как будем делать. Дальше их отношения, конечно же, начали трещать по швам, и через какое-то время они разошлись, мать сгребла меня в охапку и увезла в другой город. Как вы думаете, зачем через 5 или 6 лет ко мне приехал мой отец? Его полностью отстранили от моего воспитания, но он вдруг появился в моей жизни. Оказалось, его позвали. Оказалось, моя мать ему позвонила через пять лет и нажаловалась на то, что растет сын, я с ним справиться не могу, он такой настырный, вредный, да, он меня не слушается, нужен отец, да. Приезжай, отец, ввали пиздов своему ребятенку и сделай так, чтобы он меня слушался. Наверное, так думала моя мама. А я тогда, маленький пятилетний пацан, ужасно радовался тому обстоятельству, что мама с папой вдруг снова нашли друг друга. Лет через 15 после этих всех событий я у отца спросил, а как оно было там на самом деле? Вот что происходило в те моменты между вами? И он действительно сказал, что мать моя действительно ему пожаловалась, что одной воспитывать ребенка очень тяжело, нужен отец. И мой отец ей выставил прям такие условия. Он сказал, что ты должна забыть про все свои истерики. Ты должна забыть про весь свой эгоизм. Ты должна стать нормальной мужниной женой. И тогда я готов восстановить эту семью. Он был готов ее принять обратно. Но моя мать, зараженная феминистическими идеями о равноправии и пораженная эгоизмом головного мозга, решила ничего с собой не делать. И надо сказать, у нее с тех пор, да еще с момента развода, у нее стоят мощнейшие психологические блоки в башке, которые мешают ей об этих вещах каким-то образом подумать. Если я или кто-то еще выводит ее на вот эти темы об этих разговорах, у нее начинается истерика, у нее начинается псих, она начинает закрываться всячески от ответов на эти вопросы, говорит, ну все, я поняла, все, я плохая мать, идите отсюда, там, рассказывайте что-нибудь кому-нибудь другому. Знаете, мне кажется, что феминизм и равноправие, они прежде всего испортили жизнь и судьбу моей матери. Я-то обычный прицеп, я вырос, да, меня кормили, меня не били, хотя очень строго воспитывали. Моя единственная, наверное, проблема, хотя я не считаю это проблемой, моя единственная проблема – это то, что я стал жена-ненавистником, то, что я теперь вижу истинную природу женщин и позволяю себе с ними спорить и им указывать, как им правильно надо действовать. Я позволяю себе противодействовать феминизму. Я попираю ногами все права женщин, потому что именно вот эти женские права они явились причиной того, что я все детство рос без отца. Спасибо вам, дорогие феминистки. Я теперь буду до конца жизни бороться против любых ваших инициатив. В том числе и против последней инициативы семейно-бытовом насилии, которую вы так упорно продвигаете во второй раз. Ссылочка для зрителей в описании. Знаете, если хотите, чтобы поменьше рождалось таких же ненавистников, как я, голосуйте против этого закона. Тогда мужчины и женщины будут жить в ладу и согласии, и никаких законов, ни о каком якобы семейном, якобы бытовом, якобы насилии не будет требоваться. А еще я иногда думаю, ведь как-то мои дедушки с бабушкой, что по отцовской, что по материнской линии, жили в браке всю жизнь, до гробовой доски буквально. Я даже помню день рождения своего деда, его 70-летие. Тогда бабушка решила сказать какой-то тост, вот так вот подняла бокал и начала. Это было в те далекие годы, когда мы с дедом были молодыми, и он меня очень сильно любил. В этот момент дед вот так на нее посмотрел, и говорит, не понял, а я тебя и сейчас люблю. Бабушка забыла все, что она хотела сказать полезла к нему обниматься, целоваться, а мы все засмеялись. Вот такие были семьи у наших предков, понимаете? Несмотря на то, что они периодически ругались, да, я это все видел, они не рушили свою семью ради своего собственного эгоизма. Они не пользовались никакими принципами там вот этого равноправия, каких-то там женских прав, чего-то еще. Они выросли в то, Время, когда этого всего еще не было и прожили долго и счастливо. А я вот думаю, что из всех прав должны существовать только права человека. И они одинаково должны работать в сторону мужчин и женщин. Но когда я вижу отдельно права человека и отдельно вижу книгу «Права женщин», то мне начинает казаться, что женщина не рыба, а курица не человек и что что-то здесь не так, и что кто-то кого-то пытается снова обмануть. Да, на сегодняшний день семья не является необходимостью для выживания. Она не является необходимостью ни для мужчин, ни для женщин. Все могут жить по отдельности, могут жить соло, все прекрасно, все отлично. Единственное, кому нужна до сих пор семья, это дети. Это дети хотят видеть маму и папу. Это дети хотят знать, что у них есть оба родителя. И некоторым мужчинам и женщинам даже после развода удается сохранить нормальные отношения и сделать так, чтобы ребенок общался с любым родителем столько, сколько хочет. Но основной тренд не такой. Основной тренд сейчас такой, чтобы оградить максимально отца от воспитания детей. В результате уже многими замечено, что таких детей, которые воспитаны исключительно матерями без мужского какого-то примера, без мужских импринтов, у таких детей начинаются проблемы уже в подростковом возрасте. Я сейчас не буду перечислять, какие именно, но их на самом деле очень много. Кстати, через какое-то время моя жена повторила тот же самый сценарий, который разыграла много лет назад моя мать. И точно так же моя семья развалилась. Мне удалось установить отношения со своим сыном, но мне пришлось с ним знакомиться через 4 года после этих событий. Он меня успел забыть, но сейчас как бы у нас с ним отличные отношения, он меня знает, он меня ждет, он меня любит, я всегда ему какие-то подарки покупаю, я ни в чем ему не отказываю. А противодействие всяким разным женским привилегиям я уже давным-давно превратил в свое хобби. Я на эту тему создал этот YouTube-канал. Если ты видишь это впервые, подпишись. Для тебя будет интересно узнать некоторые вещи и посмотреть на мир моими глазами. Да, вот такой я жено-ненавистник, Я реалист. Я вижу, куда сейчас катится наше общество. Сказать, что оно катится в пропасть – это не сказать ничего. За пять лет моего ютуберства я понял, что проблема касается не только меня одного. Что у многих мужчин по всей стране, да и по всему миру тоже проблемы очень схожие. И начались эти проблемы как раз вот с этого так называемого равноправия. Да, в советское время казалось, что мужчины и женщины вроде как одинаково ходят на работу, да. Закрывались глаза на то, что женщины выдают чуть меньше прибавочного продукта, работают чуть хуже, менее интенсивно, ну в среднем по больнице есть, конечно, экземпляры, которые работают лучше всех и даже иногда лучше мужчин, но в целом это была такая советская уравниловка. Которая была призвана показать, что мы здесь самое прогрессивное общество, мы тут за женские права, а вы в своей Америке все еще негров линчуете. Возможно, равноправие было даже в чем-то и хорошей идеей, когда женщинам разрешили все-таки не только семье себя посвящать, но и строить какие-то карьеры. Как мы помним, началось все с дня портовых проституток, когда. Проститутки вышли на демонстрацию для того, чтобы заставить работодателей нормально платить зарплаты матросам, чтобы матросы могли с ними рассчитаться за их деятельность. Этот день с тех пор назвали «Днем портовых шлюх» или «Днем 8 марта». Сейчас он называется немножко по-другому. Ну, как бы «День всех женщин», «Женский день». Но вот те портовые проститутки, мне кажется... Они смотрели на мир более реально. Они понимали, чего конкретно они добиваются. Они не хотели разрушать никакие семьи. Они просто хотели денег, они просто хотели жить. Чего уже не скажешь о последней третьей волне феминизма, когда женщины, феминистки я имею в виду, уже противопоставляют любого, абсолютно любого мужчину, противопоставляют себе настолько, что... Считают каждого мужчину насильником, источником всякого зла, ну, там, чуть ли не убийцы и так далее. Понимаете, эта война раскручивается искусственно. Потому что большинство женщин тоже хотели бы любви, обнимашек, поцелуев и семейного счастья. Но кто-то их сбивает с толку и, наверное, нужны такие жены ненавистники, как я, которые будут открывать обществу глаза на реальность, на правду, на то, как все на самом деле обстоит. Еще меня страшно бесит тот момент, что феминистки решили сделать мужчин врагами женщин, а женщин врагами мужчин. Вам недостаточно конфликтов, вам не хватает войн, ну возьмите оружие, сходите куда-нибудь повоюйте. За 20 век, например, войны на планете прекращались всего на 4 дня. Вы можете сделать офигительную карьеру. Но нет, на самом деле, все, что они хотят на сегодняшний день, это жить за счет мужчин и при этом этим мужчинам не быть ничем обязанными. Чтобы мужчина им отдавал все, что он заработает и при этом ничего не требовал взамен. Очень равноправненько, да? Мне не важно, кто в этой войне победит. Я буду воевать на стороне мужчин. Как говорится, у самурая нет цели. У него есть только путь. И вот я избрал себе путь такого. Жена-ненавистника. Я буду всегда блокировать любые феминистические идеи, любые инициативы, направленные на то, чтобы у женщин было больше привилегий и больше прав, чем у мужчин? Да, наверное, все проблемы из детства. Наверное, потому, что вы испортили жизнь моей матери. Как-то так. Ну и как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои зашкварные комментарии и проходите по ссылочкам в описании. Вам они очень-очень пригодятся.